Привет, это Данечка, а в этом ролике вы увидите лутание мной множества мистиков, уничтожение топеров сервера и многое другое, но перед просмотром я попрошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал и написать свой комментарий, только от вас зависит частота выпускания роликов, всем желаю приятного просмотра. Координаты еще одного мистика, 807 минус 407, получается полетели. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Увидел Незера прям. Что? Ну, он спиной ударил. Как вы уже, наверное, заметили, я попал на Мистик, и сразу же меня начал бить один Незер с талисманом. Наверное, это Крушитель, ну, потому что челик реально был очень жестким. И первые минуту нашего ПВП я очень сильно оплошал. Я не мог по нему попасть ни с какого оружия. Как попасть Ну так невозможно попадать. Как то я не верю, ну реально, ну не верю вообще. не верю, что так можно попадать. Немножко поплакав, я опять продолжаю его бить. Из-за юзов дезориентацию, начинаю просто давать ему по голове. Дав ему приличное количество критов по голове, я ухожу на хилу. А дальше продолжается наше пвп. Ужасно, почему-то фрезит. Ужасно фрезит, почему-то. Ты увидишься, ну бешит реально в беше. А это Хакаги. Я его на ВРП очень жестко жал. И сейчас очень жестко жму. И вот я уже предвкушал, как я его убиваю, как я лутаю его ресурсы, но нет, он пьет хилки и хилицы, стреляют меня с арбалета своей дурацкой медлительностью и ливают. Мистик. Решаю отпустить данного молодого человека и залутать мистик. И кстати, очень даже хорошо. Отмычка к сферам лишней не будет. Ша. Ша. Теперь нужно бить вот этого незера. Убить его, и все будет в шоколаде. Если что, я с этим алмазником не идти. Ну просто смысл не убивать алмазника сферы Ака, знаешь, что он нубик. Что я его быстро снесу. Лучше вот этого сносить. Уже чинится. Даже с арбалета мистер. Давай, бей меня опытом. Что? Что? Что? Подожди. А почему такой урон? Почему такой урон? Почему такой урон? Я не верю. Да и не может быть такого. Я ему намного больше ударов дал, и хп у него ни хера не отнимается. Он не хилится. А мне он дал пару ударов, все, у меня уже вон... Уже нет хп. Почему? Под чем он? Сейчас чувствую, что ему больно. Что? Он меня сквозь дерево ударил. Меня очень выбешивает его арбалет. Просто потупит. Когда у него броня уже сломается. Нужно ливать? 7% на этом. Это тильт. И я вынужден был ливнуть с этого ПВП, потому что пузырьков опыта у меня нет, а броня у меня просто на нуле. Но не расстраивайтесь, на этой миссике точно будут убийства. Вот я уже вижу Незера и отправляюсь к нему. Если бы честно, я очень сильно удивился, как его так быстро пронес. У него просто инвентарь был забитым опытом. И залутал я, кстати, вообще ничего. Ну, броня это даже не круж, обычная князевка. Ну но... зато контент есть. Убил Незера за 5 секунд. в того незера я открываю мистический сундук и опять лутаю отмычку как же мне везет на них Мне нужно было только к сферам, больше мне ничего в принципе этого мистика не нужно было. Сейчас главное найти Незара. О, понял. Я уже хотел обратно тэпнуться, прикиньте, а тут найти подарок. Проснул. Как же скучно. Как же скучно, брат. Как же твою мать с тобой скучно. Зачем азерку победителя бахнуть? Прка кто? Хорошая перка. Реально гуд. Такой перкой позавидуешь. Я хочу его убить. О! Сейчас будем считать, сколько мы денег с него подняли. Вот эта штука стоит примерно лям. 600. Короче, около 16 миллионов с одного миссия. Это очень хорошо. Чисто, давай, давай, жестко, жестко покупаем, жестко. Пау, пау, пау, пау, пау. Нихера себе, что с уроном? Что за урон, братишка? Как не попал. На вот. Что? А вам не пока. Не кажется это странным? Что за удары, мужик? Он не он не миссает. Он не мисса, он софтер, нет? Или он киберспортсмен по Майнкрафт ПВП? так легко что еще один ты да уйди быстро заутать нужно ну ты уже стали комкруше ты уже пожестче выглядишь Это заметно Я тебя тоже дропну. О! Блин, прикинь, я его тоже убью Это будет просто перку бы еще научиться кидать Я ему дал талк тал Все, он, он проиграл Если, блять, ну я не умею залезать на гору Ты еще и сталкивает Какой-то тупок Это он? Это еще один? Или у него два тала в инвентаре? Кстати, а вот он жестче это жесткий тип ребята, он, а это как-то уже мне не нравится я им почти минус два есть у меня в инвентаре нет молока когда она так нужна его нет да иди ты в жопу дебил где наш незер, незер. О, отал круша ой меч круша заебок. а вон он на лови надеюсь попал чего у него так много хп он здесь победителя бахну это печально это печально, что, в принципе, она ему не поможет, потому что у него уже 20 хп, хотя у него 40 максимально. Да, как я уничтожаю, реально, я чувствую себя каким-то... Что-ли топом. Но на самом деле это не так. Я бомж. Если хотите, короче, чтобы я научил снять торил по пвп, типа, как драться на фонтане всякие плюхи, фишки, пишите в комментарии. Да ты бесишь! Опять он дает свою отрыгу! Ты что, ещё тут? Мне бы сейчас этот молоко ша. Нет, я больше не буду носить отрыги, я не умею их кидать. Я ему что-то сломал. Или мне показалось. Как будто что-то сломалось. Голод на минуту. Елки, палки. Я умру. А куда он пропал? Опять что-то дали. Это, это замедление. Какая-то... Короче, ну, дебав какой-то жесткий. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Вон это мразь. Смотри, сейчас будет прикольчик. На! Жалко, что не попал. Хел! Поел добро. Простите, друзья, я вас поубиваю, наверное. Ну, типа, такова жизнь. Ооо. Здорово. Кстати, у него толк Потому что он слишком жесткий. Он прям не проносится. Я ему вообще удар... Я ему, типа, ну, блин. Почему-то у него хп не, не отбавляются. Ну, вот, типа, сколько я ему же ударов дал? Ну, прям очень много. Нормальных таких критов я ему даю. Но урон, видите, вообще не, не уходит. В Атаре ебашит Дания. Кстати, да, по факту. Ну ты сам видишь, то что я ему сколько ударов даю. У меня намного лучше удары. Я не миссию почти. Ага, хпшка у меня проходит, а у него нет. Или он только какой-то бафкой жесткой, или что? Не знаю, честно, я бы вот под силкой все норм Почему? Ну но зачем ты это сделал, блядь? Я понимаю, что ты хотел ему дать, но он дал мне Как будто он под череп Пашкой, что ли. Какой минус здания, ты что дурак? Как-то слишком. Я не могу объяснить, Нати. Вот почему по нему, по мне такой урон. Нет, почему я его не могу продамажить? Как же фризит? А что по фризам? Так как он? Почему догнать не могу? Наконец-то урон начал проходить. Ой, спасибо, добавку дал. Ему, конечно, но и мне. Слишком здесь пожалуйста, Нет! Блядь, я даун. Он ливнет на финки. Он должен ливнуть на финки. Он должен ливать на финки. Хотя бы медлительность ему дать, а у меня ее нет. Он ливнет. Сука. Ну, я ему просто... Пау. Мог убивать, но... Ему повезло. Очень сильно повезло. Потому что у меня не стрел на медлительность. Блять, ну это ну, не ну, твои мат, контента даже не дам. Ладно. Ч тут? О, тмычка к сферам. Неплохо. 8 и 2. Ночь как Ям. Это ям. Кирку у мегабург. Кстати, изи кирка мегабург. Найс. Вообще просто бомба. Сетик. Меч круша. Даже пусть пусть останется, пригодится с этим починка, починка, Ну ладно, пусть будет. Вот такой вот ролик получился. Я сейчас делаю упор на производительность роликов. То есть, я делаю их чаще и делаю их больше в плане ПВП контента. То есть, мистики, пвп, ресы, деньги и все это как бы соединено. Я вижу то, что вам нравится то, что я делаю. Мне очень много комментариев писали люди. То, что вам нравится PvP, много PvP прям вдохновляет, и мне это очень приятно слышать. Огромное спасибо, кто смотрит. Набирайте 800 лайков, и я сразу же выпускаю ролик. Ну, так, ролик я буду планировать выпускать раз в 2-3 дня.